Кейс операция Браво, гуляем на все, будет интересно. привет это я в миллионы расскажу огромное спасибо за положительные крутые и мотивационные комментарии которые вы пишете в комментариях относительно веб-камеры я сейчас играю с освещением с настройкам вебки мне это нравится я вижу что тебе это нравится огромное за это спасибо я вижу что работа со светом проделана не зря Кстати, сейчас покажу как это все выглядит реально лайв контент короче смотри тема прикольная она стоит 12 12 тысяч есть вот такой пультик вот да здесь короче меня Ой, он пыльный не надо протереть это что это такое столько народу смотрит а я пыль показываю короче вот такой пультик здесь получается убавляется яркость ну типа видишь я выкручиваю и все да и она все гаснет типа короче убавляется яркость вся история а здесь на этой крутилке настраивается цвет, теплота там и тому подобное, ну видишь, да, все меняется, вот, и под это дело нужно настраивать камеру, постоянно свет разный, я играюсь, настраиваю, надеюсь, что сейчас все вот такой свет оставь. Как это все выглядит? Ну, во-первых, короче, я поставил на свой штатив, там был изначально другой штатив, но было неудобно, и вот эта сама штучка, ну, то есть, относительно руки она вот, а вам не видно, и вы не увидите, ну, вот, типа, вот рука, да, здесь, наверное, две руки вот так И две вот так. Короче, тема классная Вроде бы как специально для стримеров Если поставить две по бокам, вообще будет топ Ну, такой небольшой рум-тур Если хотите нормальный рум-тур, пишите Комменты, наберем. 2000 лайков, кстати Под роликом, это дофига. Ну, сделаю фул обзор на квартиру. Давно он где-то был Ну, вот, запишу. 2000 лайков. Надо, чтобы Я видел, что вам это нужно. В остальном, сегодня гагодроп Ссылка на сайт будет в прикрепе. Промик Будет там же на процент к депу и прокрут барабана. Сейчас тоже все это проверим Приятного просмотра, что могу сказать. Потихоньку качество улучшается, это должно было прийти раньше, но при, главное, что пришло. Приятного просмотра, приятного аппетита, всем доброго дня, хорошего вечера. Все, мне, мне уже саму хорошего вечера. Короче, погнали. Ну и, собственно говоря, сразу на Браво Кейс попали. Давай-ка сразу пятерку долбанем. Ой, еще и голова зачесалась, это к прибыли. Это к прибыли. Вот эти Браво Кейсы, они на дропе стоят, естественно, дешевле, чем в КС. Но вопрос, как выдает. То есть, один Кейс 555 рублей. Относительно других Кейсов стоимость, соответственно, высокая. Но это и Браво Кейс. То есть, типа, грезы и Кошмар 277. А вот Браво уже 555. И это самый дорогой из всех вот этих серийных Кейсов. Что странно, потому что Рожейный Кейс, не помню, по-моему, да, первого он стоит дороже Ну, то есть браво, самый дорогой, это в принципе Логично, но все-таки напомню, что у вас Будет, не будет, он есть Промо на халявный прокрут барабан То есть вы переходите по ссылке, крутите Барабан, а у меня еще кейс за пополнение есть. Ладно, мы это убираем, и типа можно Тут, короче, вот, бесплатный скин выбить У вас два прокрута будет, он реально выпадает Это не заглушка, можно выбить Вот, мне э, скидка на кейс какой-то выпадает, прикольно, кстати, сделано 5% это на что? Использовать скидка на, на стандартные кейсы. Подожди, это на стандартные, да? Стой! Да, это на стандартные. Мы как раз открываем их. Классно. Вот. но ну вы, короче, два раза можете барабан крутануть. Плюс, естественно, на деп. Бонус Также, ребят, сейчас поменялся домен Ссылка на актуальный домен тоже будет в прикрепе Сейчас лайв, а было, если не ошибаюсь, и О Ну, сейчас типа лайф. вот Бесплатные кейсы, про которые я вообще забыл 1 рубль, это одна пуля У нас 12500 пуль Самый дорогой кейс стоит 10к Покупаем сразу на все Недостаточно Подожди, чего? У меня 12500 Ну, мы покупаем все, я понял Я думаю, что-то... Что-то думает, кстати, татуировка дракона неплохо Это своеобразные фрикейсы И у нас осталось 2500 Что тут есть? Есть вот такая тема Мы же, блин, покупаем кейс Я... Все, я что-то патроны покупаю Так, тут ноу-прайс, понял Косарь остался, поэтому купим два вот таких еще кейсика Раз... Неплохо, кстати Тут неплохо Вот тут э, у меня никакой подкрутки нет, это точно Потому что, типа, сколько раз, мне нифига не дропалось 16 тысяч по итогу Ну, слушай, было на балике 11 с копейками, ну, там, 12, да Или 13, нет, 12, 11 с копейками Но округлил 12 тысяч Мы открываем Браво Кейсы Да, напомню по КС -ке. Егор Сейчас вставит вот здесь стоимость Браво Кейса, но он дорогой. В принципе, далеко ходить не надо, сам покажу, что Егор ничего не вставит или вставит, а вы узнаете, я нет. Короче, вот Браво Кейс 2300 стоит, но ну, он подешевел, он реально подешевел, он стоил 3200 и упал здесь резко. В чем прикол, пишите в комментах, я не знаю. Кстати, вот это тоже дорогой скин, ну типа 384, что удивительно. Но скин красивый, типа классно, мне нравится. Короче, 2 300 в игре стоит коробка. Здесь 555. Дешевле в... получается, что 4 раза. Кстати, зирка. Блин, помню времена, когда эта зирка была очень... Ну, не то, что очень, да, но относительно цен, которые сейчас... Она была дешевая. Кстати, гравировка. Неплохо. Самое крутое, что отсюда может выпасть, это, конечно, графит. Это огненный змей. Но вот самое топовая э, нож-бабочка-градиент, который стоит вообще анрел каких-то денег. Естественно, если там офигенное качество, все круто, да, топовая бабочка, это больше 100 тысяч рублей. Бабочка-градиент, это тема такая. Очень-очень дорогущая. У нас на Балике 14к, и в принципе кейс операции Браво, да неплохо. Гравировки дропаются. Самое интересное, посмотреть, что максимально Дорогой отсюда может выпасть Ножей они сюда добавлять стали Не стали много, добавили всего лишь 3 штуки Но пока что Ножи не берем, конечно, во внимание Они не выпадут 100%, здесь я говорю Все как есть Зирка, гравировка нам выпадала Камуфляж вроде бы как не падал, хотя он тоже стоит немаленьких денег Ну да, то есть гравировка вот с этих кейсов Если вы захотите открывать, падать будет Да и причем нормально Уже 15 тысяч опять же на балике Камуфляж выпал Фактически выпало все, получать все вот эти скины, камуфляж, дирка, гравировка. Чистую воду не видел ни разу, соответственно, как и всех остальных скинов. Золотой карп в теории можно, ну, он не такой дорогой. М -м -м, вопрос, почему он не падает. Опять же, ну да, золотой карп недорогой. Я знаю, сейчас сказала, такой думаю, а может все-таки дорогой, нифига. Все правильно, он не так много стоит, но почему он не падает, я все-таки не понимаю. Но на Гагадропе, вот что я понял, в кейсе есть несколько скинов, которые будут дефолт выпадать. Ютубер ты, не ютубер ты. Реально, кейс вот выдает скины одни и те же. Дорогие скины одинаковые, дешевый один одинаковый. А, и может, когда сайт там на лютую отдачу встает, он начинает что-то годное выдавать. Но на моем веку, сколько кейсов я открывал? Вот реально то, что кейс может выдать, он и выдает. Чего-то дальше сверхъестественного нет. Мы проверяли АВП-кейс на гагадропе. А мы проверяли АК-47 кейс также на гагадропе. И картина повторялась. То есть здесь реально, и будь ты ютубером, будь ты, извините меня, школьником, это не оскорбление, и я сам... Значит, знаешь, слеза польется, я вспомнил, я сам был 4 года назад таким. Я реально школу закончил 4 года назад. Время пролетело вот так. Ну вот просто и... А, я уже... Вот сейчас в этот момент мне нужно сказать, я уже на четвертом курсе. Но я скажу, я должен был бы быть на четвертом курсе. И как хорошо, что я ушел а, со второго. Да, ладно. Но не делайте так. Но того не стоит. Это можно мне, потому что я уже эту жизнь прожил. Вот. Не, ну на самом деле про учебу вот это такое, когда у тебя есть чем заниматься, ну уже можно подумать. Мне просто это не нужно было. Если, кстати, хотите отдельный ролик вообще, вот напишите, да, здесь в видосе такой момент, я хочу сделать обзор на квартиру, но просто я боюсь, что не наберется адекватное количество просмотров, которые я хотел бы видеть сниму обзор, да, реально офигенные видосики Егор сделает, и просмотров не наберется. Вот, поэтому попроси лайки, чтобы понимать. У нас, кстати, тем временем 24 тысячи. Вот, и могу сделать повествование о своей жизни. Ну, что-то реально, по типу такого, если интересно, где я учился, почему не доучился и так далее. Если вам это реально надо, там я вообще расскажу, как начал Ютубом заниматься, и Ник придумал вопросы, задают. Раньше задавали чаще, чаще. сейчас просмотров меньше, соответственно, отсюда и меньше вопросов, но они есть. Поэтому, короче, пишите в комментарии, что хотите какой-то такой лайф-контент? Нет? Или знаешь, это можно... Нет! Есть гениальная идея! Блин, я это миксану! Если будем делать, я это миксану в обзоре квартиры и, типа, вот про всю эту историю. Ну, да Думаю, будет интересно, потому что как-никак... Блять, нож почти выпал. Потому что как-никак начинал эту всю, вот эту сферу open-кейсов. Это начиналось с меня. И думаю, что вам будет интересно. О, чистая вода. Первый раз увидел. Вот, короче, есть такое предложение, если оно вас зацепит, пишите, сделаем обзор квартиры, рассказ про всю эту историю, про мою учебу, про как это все зарождалось, начиналось, я еще там и поною разоблачения сниму на всю эту тему, короче, лайф-контент, хотите, нет, но нужно, главное, чтобы было, ну давай, да, 2к лайков. И сделаем. Так что, ребята, давайте Добивайте. Вот, что хочу сказать 3700. Выпало 25к. И тем временем Браво Кейс неплохо формит. что я заговорился Совсем. Но по скинам Как я говорил, так оно в принципе И выдает. Если... Зачем Я вообще делаю такие ролики? Потому что мне платят деньги Логично. Нет, но я же Все равно выбираю там какую-то Тему и так далее. Вот такие видосы Максимальная проверка Браво Кейсов Кейсов. Если вы открыли Открывайте На гагадропе, я показываю, что кейс может выдавать Не скрываю, может быть... Я ютубер, да, вы сами все понимаете Но я показываю, что с кейса может выпасть То есть с АВП кейса я показал, что может выпасть, что не может Да, с браво кейса то же самое Если будете открывать, готовьтесь к вот этому... До сюда, То есть, выпадает все до чистой воды. Будь вы ютубером, еще раз повторюсь, или не ютубером, да? Выпадает так всем. Вот, потому что, если бы ну, выпадало так не всем, то мне бы и графит падал. Я иду по такой логике. Не админ, не могу утверждать, но я так предполагаю, думаю, и рассказываю об этом вам. Блин, какой-то ламповый ролик получается. Знаешь, я вроде вебку настраивал, чтобы вот и в миллионный раз, повторюсь, была ламповая атмосфера, но почему-то я сам в такого человека сразу мягкий такой становлюсь, настроение становится хорошее, так не знаю, вот реально вебка как-то придает настроение. Видос переходит вообще в другое русло от опенкейсов. Хочу записать лайв-контент. Не знаю, меня вот с вами поговорили, и меня как-то прям... Завела эту тему А, дамасская сталь нет Кстати, ни одного ножа не выпало, что не очень приятно Но 27 тысяч на балансе Все-таки, как-никак, я человек-человек YouTube. все-таки нужно это помнить И неплохо, поэтому, может быть, и насыпать Но Браво Кейс на самом деле Может выдать на любом сайте Вот реально на любом Потому что прайс на кейсе Ну, такой себе А вот скины в нем дорогие Поэтому, браво, кейс, Н нельзя, вот, что хочу сказать, нельзя, в принципе, ни один кейс рассматривать как фарм, да? Но он может выдать, потому что тебе выпадает зирка-гравировка, и все. Типа, ты такой, вау, как это классно. Но не стоит забывать, что нет стопроцентного выигрыша идет. Вообще не нужно открывать. Спрашивают, где открывать. Нигде не открывать. Чтобы окупиться, нигде не открывать. А вот если вы хотите провести свое время, кайфануть, это другое дело. Я в казино, вот когда... Не советую, осуждаю, но вот... Когда захожу играть, да... Я иду, типа, кайфануть Я так реально отдыхаю Поэтому, ну, короче, смотрите У нас 30 тысяч, мы максимально браво кейс проверили Я сомневаюсь, что он что-то еще может выдать отсюда Давай пару штук еще откроем Блин, реально ламповый ролик вышел Для алдов. Разговоры о важном на канале Человек-Человек О важном на канале Человек-Человек Да, короче, ты понял Короче, жду от вас Как это сейчас, блин, популярно же вот слово-то А, вспомнил Жду от вас фидбэка Прикольно слышать, когда дед говорит такие слова Да, <laughs> определенно Вот, ну короче, нет, реально, жду обратной связи Дайте мне обратную связь и сделаем Главное, чтобы вы хотели это видеть Потому что я про себя и так все знаю Короче, у нас 33к Браво кейс проверили, ну вроде бы как фармит Но опять же, я ютубер а вот что хочу сделать, а я все ж таки хочу открыть замечательные кейсы, серийные дорогие 39 тысяч нет, а вот этот кейсик мы э, в теории, да не в теории, мы по факту даже откроем Фастом, блин, черный галстук, 17к, неплохо Поношенные кейсы, подолбим Ну вот браво кейсы люблю, браво кейсы мне нравятся Они стоят дешевле, чем в кейске, падение кара. Ну все, вот, меня смотри бустануло, да, на браво кейсе вот здесь пошло сливать А, а нет, нет, нет, нормально Скоростной зверь Такофастиком а я хочу на следующий кейс перейти Если получится пятнашка Все, денег нет, но вы держитесь Девятка, восемнадцать, да? Да, хватит, а, не хватит, я не умею считать Вот и пожалуйста Без образования человек, шедевр за 5700. На этом, я думаю, история будет заканчиваться, потому что меня начинают ну, реально сливать. И вы это, в принципе, видите. Браво кейс проверили, я, я реально люблю это проверять. Мы, наверное, браво кейс уже на всех сайтах проверили. Поэтому такая история можете решать неплохо, где браво кейс открывать. Тридцаточка есть, но до, до дорогого кейса за 30 нам не хватает. Давай три кейса закаленных. Плохо. Вообще неплохо. Вообще неплохо. Учитывая, что это с 12, нормально. Топливный инжектор 18. -ка. Слушай, а, а пойдет. 54К. Нормально. В общем, на этом все. Это был я. Блин, реально жду от вас обратной связи. Всем спасибо. Такой ламповый видос получился. Я этого вообще не ожидал. Вот. Да. Круто. Всем пока. Это был я. Увидимся.